Всем привет дорогие друзья, с вами канал Криптошарк. В этом видео расскажу про новую интересную монетку. Называется Coin2Pay. А почему я говорю новую? Потому что на ней были хорошие такие обновления. Монета там полностью обновилась. У нее появились несколько бирж. Появились листинги. Проект довольно-таки успешный, хорошо развивается. Цена у данной монеты довольно-таки привлекательная. В общем, для чего создана данная монета? Как мы видим, данная монета будет использоваться для онлайн игр, таких как казино и, возможно, еще будут какие-то игры, также интеграция с другими платежными системами. В общем, они сейчас пока не раскрывают, скажем так, игру, скорее, как я думаю, либо сам проект, который, как они написали, остается конфиденциальным, чтобы идея, так понимаю, не сперли. В общем, можно здесь немножко прочитать, для чего создана дальняя монета. Но ну, этот момент мы выпускаем, вкратце уже рассказал. Так, сокращенно у нас называется C2P, время блока 60 секунд. Я сразу заранее немного перевел, чтобы было попроще, попонятнее. Конечно, не совсем корректно все переводится, но тем не менее. Всего 50 миллионов монет, алгоритм QUARK, получается на стейк у нас время созревания там, 15 минут. На мастерноду надо 10 тысяч монет. Как видите, распределение довольно-таки неплохое. Мастернода 65. Пос идет 35%. Так, с этим мы разобрались, что у нас дальше. Как обычно, везде открыт исходный код. Потом хорошо защищена, скажем так, система. Так как поддерживает пос-пов, То есть идти сами защищает транзакции дальше. Ну, как бы все обычно, ничего новенького здесь нету. По дорожной карте пролетимся немного. Наконец 4 четвертого квартала обещают также еще листинги дополнительные, платформа для казино, первый второй этап. Потом, интересно будет, когда-нибудь в 2019 году во втором квартале полностью реализовано казино, полностью вся платформа. Ну, посмотрим. Тем не менее, Кошельки они все сделали. Также у них там кошельки, скажем так, мобильные есть. Э, в общем, ну, как, не знаю, все в основном, думаю, с компьютера сидят. Мало кто сейчас пока заинтересован в мобильном кошельке. Сейчас интересно э, сам ROI, стоимость монеты и сколько капает. Листинги есть, криптоврач, coin exchange и мастернодные листинги все имеются. Здесь также написаны награды, с какого покоя блок, сколько будет получать мастернода, сколько будет получать постмайнер. Кому интересно, можете посмотреть данную информацию. Также они, скажем так, находятся в Телеграме. Можно задать вопросы в Дискорд, всегда получать первые свежие новости. Ну и на Твиттер там тоже какие-то новости есть. Я думаю, у нас в основном пользуются Телеграмом Дискорд. И можете посмотреть почитать топик на форуме на bitcoin talk или же полистать файлы на, на github так этот момент мы пропускаем, идем дальше получается ROI 15 дней 36 активных мастернод уже есть Мастерон стоит довольно таки немалых денег 0.23 биткоина или 1700 долларов мне кажется поначалу пока набирает обороты пока ROI довольно таки привлекательный 2000 процентов, скажем так, и за две недели окупаемость идет, то есть многие люди уже себя купили, те кто вложились, и также дальше зарабатывает деньги. Метод проект чем-то напоминает, скажем так, как ЛГС, ЛПЦ, но в принципе он неплохо так и двигается. Так, в общем, пока пропускаем, заходим сюда, смотрим, здесь довольно-таки много, скажем так, просмотров. Можете точно так же получить дополнительную информацию. В принципе, как бы ничего особенного нового здесь не увидите. Поэтому прилетаем мы на биржу. Они залезли с 4 числа на CryptoBright. Цена хорошая. И объемы торги, как видите сами, на 10 биткоинов за сутки. Как помню, так это очень хороший объем суточный. Так что, я думаю, на этой монете можно заработать. Можно там будет, я оставлю ссылочку в описании на дискорд канал, где можно будет собрать шары, ноду, скажем так, скинуться, собрать, попробовать, посмотреть сколько нам она будет приносить. Не знаю, посмотрим, возможные процентов 50 вкину, может больше, я еще подумаю, а может быть даже и целую ноду себе возьму. Но с этим моментом пока мы еще в раздумье. но по крайней мере, запоститься можно всегда, это в принципе там... Недорого, ничего такого сложного нету Так, у нас еще одна биржа. CoinExchange. Не знаю, CryptoBrush мне почему-то больше нравится. Так, в принципе, и CoinExchange неплохая биржа. Ну, мне CryptoBrush чем-то немного поудобнее будет. Бы, монеты на двух биржах есть. Рой хороший. Можно вложить быстренько окупиться. Неплохо так заработать. Тем более, что у них есть хорошие планы на будущее. Посмотрим, как это у нас будет развитие. Ну, не знаю, вроде. Пока на этом у нас все. Если у вас какие-то вопросы, пишите в комментарии. Поддержите видос лайком, подписочкой на канал. Давайте всем удачи, всем профита, всем пока.